Всем здравствуйте, мы находимся на 25-м большом национальном форуме информационной безопасности, инфофорум 2023. Меня зовут Евгения Крынина, начальник отдела продаж «Базальт СПО». Со мной мои коллеги Елена Чернобривченко, эксперт по информационной безопасности «Базальт СПО» и Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив». Помимо того, что мы выступаем сегодня с докладами, где мы подсвечиваем уникальные особенности наших операционных систем, также хотим подсветить наши успехи с нашими партнерами. Мы активно развиваем и гордимся нашей партнерской сетью с нашими партнерами по информационной безопасности. Поэтому мы пригласили на короткое, но очень емкое интервью компанию «Актив» крупнейшего производителя э, и разработчика э, программно-аппаратных средств защиты информации, пред, э, предлагающего продукты и решения под брендом «Рутокен» для строгой двухфакторной аутентификации. Владимир, Вам слово. Добрый день, спасибо евгения за приглашение, очень приятно с такими красивыми барышнями на таком замечательном юбилейном мероприятии. Кстати, в этом году какой-то год юбилейных мероприятий, на самом деле. А, а вот в прошлом году всем пришлось, я думаю, не, не, не то чтобы просто, все, всем пришлось много работать. В частности, нам тоже, мы были вынуждены менять поставщиков, наших комплектующих, переводить наши продукты на новые платформы и э, обеспечивать совместимость с отечественными операционными системами, с отечественными средствами информационной безопасности. Ну, собственно, это то, чем мы занимаемся всегда и постоянно, просто в прошлом году это было достаточно интенсивно, э, в очень сжатые сроки, считаю, что наши разработчики ну, совершили такой подвиг, да, то, что обычно делается там 8-9 месяцев Они ухитрялись сделать за пару месяцев Ну и как итог сотрудничества за прошлый год с компанией «Базальт» Мы подтвердили совместимость наших продуктов Теперь наши, как уже в новой инкарнации электронный идентификаторы RUToken и наш софт работает отлично в операционной системе Alt-Linux. и а, об этом мы собственно подписали а, протокол и сертификация вместимости, можно ознакомиться на нашем сайте и на сайте Bazalto. А, на самом деле у нас а, как бы отечественных операционных систем достаточно много. Ну, потому что все равно они все, как говорится, родом из Linux, так или иначе корни понятно где, но разные поставщики, разные разработчики подчеркивают какие-то свои особенности, что вы можете припознести в качестве таких вот основных фишек операционных систем. Отечественному независимому репозиторию СИЗИФ более 20 лет. Он находится на территории России, под российской юрисдикцией, и всю инфраструктуру для данного репозитория обеспечивает компания «Базальт-СПО». Это самое основное отличие нашей операционной системы Alt от других разработчиков операционных систем. Все-таки, насколько вы автономны и насколько, если можно так сказать, суверенны да, и независимы относительно вот мирового сообщества Linux. Что вы делаете для того, чтобы ваша компания была устойчива в этом смысле? Ну, сказать так, чтобы все были полностью независимы от международных сообществ из за российских разработчиков операционных систем, конечно, сказать нельзя. Но у каждого есть свои критерии. Есть разработчики, которые зависят от сторонних репозиториев, да, которые позволяют подключать сторонние репозитории и взять оттуда что-то, если этого не хватает у них в их стандартных сборках. Что, опять же, с точки зрения информационной безопасности, не совсем корректно, потому что подключать сторонний западный материнский репозиторий, это, ну, мы считаем, что это небезопасно. У нас такой ситуации нет, у нас нельзя подключить сторонние репозитории, у нас нельзя, в принципе, поставить какие-то сторонние пакеты без прохождения проверки, которые не подходят под нашу систему. Спасибо. Тут уже мы переходим... К нашим вопросам к активу, соответственно, мы все понимаем, да, что двухфакторная идентификация позволяет существенно повысить защиту учетных записей пользователей, особенно при удаленной работе, что сейчас стало актуально уже на протяжении до да, третий год уже, как это актуально. Также мы знаем, что внедрение двухфакторной аутентификации в большинстве организаций происходит ну, не так быстро, как хотелось бы вам и пользователям в том числе. Как вы считаете, в чем причина и что возможно сделать для ускорения процесса? Спасибо за вопрос. На, на самом деле он э, формулируется -то просто, ответ на него достаточно сложный, потому что для того, чтобы внедрять какие-то более сложные способы аутентификации пользователей, нужны, во-первых, затраты, да, нужна квалификация специалистов, тех, кто будет внедрять, ну и, собственно, и потребность, и какая-то нормативная база, потому что, например, если у нас какие-то защищенные информационные системы строятся, там определенные требования, например, предъявляются к защите каналов, к фаерволам, межсетевым экранам и так далее. А вот с аутентификацией все достаточно сложно и размыто, и, э, и нет вот каких-то четких вот, руководящих документов, которые бы говорили, что в таком случае лучше делать так, в таком делать так, а в таком так. Поэтому получается, что называется, на минималках. Да, Есть в руководящих документах требования просто проводить аутентификацию пользователей, но конкретно, конкретных каких-то вещей не требуется. Поэтому и нам, и нашим коллегам приходится... Рассказывать, объяснять, продавать в конце концов эту идею, да, что аутентификация – это одна из важнейших, один из базовых процессов обеспечения безопасности, потому что учетные записи пользователей – это на самом деле наиболее актуально, это первая цель для атаки злоумышленников всегда, вот, особенно при удаленной работе. Поэтому мы делаем все для того, чтобы заказчики внедряли надежную аутентификацию и защищали данные пользователя. Спасибо. Ну то есть основная беда, видимо, я так понимаю, получается просто в недостатке знаний наших заказчиков с точки зрения информационной безопасности. То есть они не до конца еще пока что понимают, не все, для чего это нужно. И это тоже. Ну и, собственно, вопрос денежный и вопрос квалификации, он никуда не снимается. Спасибо большое, Владимир. И вот еще один такой вопрос. Мы, в принципе, как компания Базальт, очень много лет уже на рынке стараемся всем говорить, что надо и тестировать, надо переходить на российские решения. Да, где-то что-то сыровато, где-то еще что-то, но пока они не начнут этим пользоваться, это не, ну, продукты эти не будут развиваться. И на протяжении этих лет действительно мы видим, что это так и есть. Те, кто поддался призыву использовать российское программное обеспечение еще начиная с 2014 года, и до сегодняшнего дня они оказались в существенном выигрыше перед теми кто только сейчас не просто задумался да уже получил такой толчок скажем да к этому как вы считаете к чему стоит готовиться дальше что внедрять от чего отказываться внедрять отечественный софт у нас сейчас другого выхода нет внедрять отечественные аппаратные решения тоже я думаю, что в ближайшем будущем будет происходить некая, например, у государственных заказчиков миграция в государственные облачные инфраструктуры. То есть идут большие проекты для того, чтобы унифицировать работу, сделать ее более надежной. В том числе, например, переиспользовать имеющиеся аппаратные средства, находящиеся уже у заказчиков. Ну, собственно, будем работать. Спасибо, Владимир. Коллеги, всем спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы по операционным системам и по продуктам компании «Актив», пишите, пожалуйста, нам. Мы всегда будем рады вам ответить. Спасибо, до новых встреч.